Ответьте, пожалуйста, на простой вопрос. Вы любите смотреть фильмы или сериалы? Может быть, вы внимательно следите за кинопремьерами? Или просто иногда собираетесь в кругу семьи перед экраном телевизора, чтобы посмеяться над комедией? Что если я скажу, что сегодня вечером вы можете спокойно и в удовольствие посмотреть любой из фильмов, а уже завтра заработать благодаря ему свои первые деньги в интернете. Как вам перспектива провести ближайший месяц в ежедневном просмотре интересных фильмов ради создания стабильного долгосрочного пассивного дохода от 5000 рублей в день? Здравствуйте, меня зовут Евгений Беспалов, и я попрошу вас досмотреть это небольшое видео до конца, в нем я расскажу вам о совершенно замечательном. Трендовом способе заработка в интернете на популярных кинофильмах. Этот способ идеально подходит для новичков. Он не требует абсолютно никаких вложений и технических навыков. Не отнимает много времени. Никак не связан с созданием и продвижением сайтов или онлайн кинотеатров. А самое главное, он приносит огромное удовольствие от процесса, потому что позволяет совмещать приятное с полезным. Могу с уверенностью сказать, что нет больше в интернете другого, столь же увлекательного и одновременно столь же эффективного метода заработка денег. Чтобы не быть голословным, давайте посмотрим на мои последние транзакции в Яндекс Кошельке. Как видите, сейчас у меня на балансе более 400 тысяч рублей. Давайте обновим страницу, чтобы у вас не было сомнений. И посмотрим в операциях список пополнений. Здесь видно, что переводы на разные суммы поступают мне ежедневно. Можем подгрузить другие транзакции. И еще разок. Переводы поступают мне как напрямую, так и из разных веб-сервисов, с которыми я работаю. Вот, например, 15 августа был автоматический вывод моего месячного заработка в одном из таких сервисов, в размере аж 93 тысяч рублей, разбитых на 7 транзакций. Можем также взглянуть на мои переводы на кошелек WebMoney. На него я получаю средства от другого моего кинопроекта. Причем тоже, как видите, есть прямые переводы, более мелкие, а есть крупные выводы средств из сервисов, а всего на кошельке более 200 тысяч рублей. Точно таких же результатов можете достичь и вы, причем в самые короткие сроки. Здесь нет ничего сложного. Метод максимально прост и понятен для каждого, независимо от возраста, уровня компьютерной грамотности и знаний в области кинематографа. Для того, чтобы уже в ближайшее время заработать свои первые деньги онлайн, вам потребуется всего две вещи. Первое – это спокойно посмотреть любой понравившийся вам фильм. например. Сегодня вечером или в любое другое удобное для вас время. Второе. Это проделать с фильмом определенную несложную работу, которая занимает не больше часа, после чего можно спокойно отдыхать и заниматься другими делами. Лично у меня тактика очень простая. По вечерам после ужина я смотрю фильмы, когда по одному, когда по несколько друг за другом, в зависимости от настроения. Утром же после завтрака я на свежую голову с ними работаю. В чем же суть, спросите вы? Сейчас объясню. Как вы знаете, кино – это самый популярный и востребованный вид искусства в мире. Так всегда было, есть и будет. Во все времена кинопремьеры приковывали к себе внимание миллионов людей. А при нынешних возможностях рекламы и пиара, ажиотаж вокруг новых фильмов и вовсе стал немыслимым. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на количество просмотров новых трейлеров в Ютубе или зайти и почитать обсуждения на Кинопоиске. А еще можно зайти в сервис Wordstat и заценить статистику запросов по любому из фильмов в Яндексе. И вот вам парочка примеров. А вот пример другого фильма, который вышел не так давно. Взгляните на эти цифры и ощутите масштаб заинтересованности людей. Смысл в том, что каждый более-менее популярный фильм, без разницы, старый он или новый, он будет приковывать к себе внимание масс. И все эти цифры, которые вы только что видели, это огромнейший поток горячего трафика, который очень легко заполучить и очень легко конвертировать в реальные деньги, если знать технологию. Как заядлый киноман и интернет-маркетолог с опытом работы в интернете, я нашел идеальную формулу совмещения приятного с полезным и понял, как выгодно монетизировать данный трафик с помощью создания так называемой «сетки трафиковых кинопроектов». Мы создаем специальную киносеть, которая спустя короткий отрезок времени сама в автоматическом режиме начинает генерировать необходимый нам трафик. А там, где есть постоянный трафик, там есть и деньги. Это аксиома. Посетителей нашей киносети мы монетизируем платными предложениями. Причем вариантов и стратегий монетизации очень много. Вы можете выбрать быструю стратегию на основе партнерских продуктов и заработать свои первые от 2 до 4 тысяч рублей уже через пару дней. А можете пойти более тернистым путем и заработать гораздо больше, но не сразу, а через какое-то время в будущем. На данный момент моя сеть кинопроектов приносит мне в среднем от 5000 рублей в сутки. При том, что средства поступают практически полностью в пассивном режиме без моего активного в этом участия. И в этом большой плюс. Поработав над своей сетью в течение всего лишь одного месяца, вы можете оставить ее в покое. Она сама будет добывать вам трафик и конвертировать его в деньги без перерыва днем и ночью. И в любой момент вы сможете вывести их себе на карту или кошелек и потратить как угодно. Прямо сейчас я открываю ограниченный набор на обучение по заработку на кинофильмах. Повторяю, данная модель не требует вложений и технических аспектов вроде создания сайтов. Здесь нет никакой конкуренции, потому что фильмов, с которыми можно работать тысячи, а вам для заработка хороших денег хватит и пятидесяти. Работа не отнимает много времени и дарит наслаждение от процесса. Если вам интересно, читайте ответы на вопросы ниже или задавайте лично. Выбирайте вариант обучения и увидимся на потоке. Удачи!